Здравствуйте уважаемые друзья, вы находитесь на канале питомника Хвойный дворик и я его владелец Евгений Филимонов. Я занимаюсь выращиванием хвойных растений более 30 лет. Выращиваю в основном из семян и из черенка. Если вы хотите узнать как я это делаю, то подписывайтесь на канал. Если вы хотите узнать как я удобряю растения, и чем удобрять, тоже подписывайтесь на канал. Если вы хотите узнать как я обрезаю, формирую растения, как ухаживаю за ними, как рассаживаю, подписывайтесь на канал, у нас есть интернет-магазин, также если вы хотите заказать, то пожалуйста, тоже подписывайтесь на канал.